всем привет сегодня получила посылку мой подписчик николай выслал мне подарок и в подарок он мне выслал коралловый папоротник то есть русели распечатываю. распаковала растения сносила их под душ так как они при поездке немножко конечно земля пересохла но растения прибыли в отличном состоянии все зеленые даже вообще ничего все и малышки тут хорошие тоже думаю сейчас они их накупала придут в себя николаю большое спасибо за растения. сейчас я вас немного познакомлю Откуда это растение родом и что оно любит? Освещение для растения должно быть ярким. И даже предусмотрено, чтобы 3-4 до 5 часов попадали прямые солнечные лучи. Тогда растение будет свести. Если Солнца не ему будет недостаточно. Светения можно не дождаться ну и так как это тропическое растение естественно нуждается во влажной среде то есть его можно опрыскивать ну и полив по мере пересыхания верхнего слоя почвы это в принципе как у всех растений субстрат должен быть рыхлым чтобы при поливе вода полностью проходила и уходила. Он не любит застоя воды. Пока его пересаживать не буду. Дам немножко ему сейчас адаптироваться. И, конечно, съезжу, куплю горшок для него подвесной. У меня нет. Ну все. Всем спасибо. Пока-пока!